Вот, и поэтому, ну, как бы мы, э, ну, как бы так, Валя, тоже скажи, чем ты. Так, ну, я занимаюсь матричным проектом сейчас, в матрицах работаю, в к успеху. вот, трехместной матрички. Ну, стоит, потому что люди пришли, встали, люди пришли, и, а, и ну, все, и на этом все стало. На этом вот, все стало. А, Таким матри... образом... Да, я хорошо, ага, извините, что перебиваю, просто мне следующий вопрос родился, извините, пока задам, пока не забыла. Сколько времени, как вы находите себе партнеров? Вот классический вариант, как обычно вы это делаете? Ну, как мы делаем? В скайпе, общаемся, разговариваем, в контактах пишем, в каком-то Контакте, берем <coughs> партнеров. То есть вы сами добавляете людей, ищете, по каким-то критериям их выделяете, и те, которые вам нравятся, вы начинаете да. им написывать? Правильно? Да, да. Начинаете написывать. Ну, вот смотрите, это, конечно, классическая форма работы, которая предусматривает активный рост и развитие, если есть какой-то свой круг уже э, потенциальных партнеров, круг людей, которые давно за вами ходят. Это срабатывает быстро, это приносит деньги, но это очень быстро все заканчивается. И здесь у кого вот этой э, теплого рынка побольше, типа больше зарабатывает, но у кого его совсем нет, они ничего не зарабатывают, и, соответственно, эта система не дуплицируется. Не каждый человек может всем звонить, ну, подряд, скажем так, да, ну, потому что практически получается, что всем подряд, и начинает рассказывать о том, о каком-то там бизнесе. Так же работаем мы. Мы поставили свой бизнес практически на полный автопилот. Конечно, мы общаемся с людьми, но... Мы общаемся с категорией людей только тех, кому интересен наш проект. А здесь, согласитесь, конверсия уже совсем другая от любой даже пятиминутной консультации. Человек хочет получить информацию, он сам вам нашел, вас нашел, сам к вам пришел, сам задал вопросы, и вы э, только, ну, показались, что вы живой человек, что вы существуете, и, скажем так, вопрос решен. Человек становится вашим партнером, активируется. И дальше уже идет. Хорошо, если у вас будет своя собственная стратегия, которая поможет вам передать ваш опыт и ваши способности приглашать людей. Так вот, мы такую стратегию создали. Стратегия называется Smart Money. И она рассчитана вообще, подходит вам... Вообще для любого сетевого бизнеса, да и не только. То есть это хорошо работает на партнерках и товарный бизнес, вообще неважно. Любой бизнес, который работает в интернете. Из чего складывается вся работа на холодном рынке? Мы вообще, когда мы работаем на холодном рынке, то мы оперируем огромными числами. Нас вот эти вот маленькие контакты, несколько человек, которые ну, каким-то образом у нас в группе, на странице находятся, они вообще нам не интересны. Потому что конверсия с 10 человек, возможно, будет никакой конверсии. А если у вас в группе полторы тысячи человек, и вы делаете одну рассылку, то как минимум от 5 до 10 процентов это ваши потенциальные люди. Так вот, если полторы тысячи человек вы будете обзванивать, пол жизни на это уйдет. Мы работаем другими принципами. То есть первую проблему, которую мы решаем, это ставим поиск целевой аудитории на, на полный автомат. То есть есть определенные сервисы, которые нужны, их большое количество в интернете, но никто не умеет их правильно настроить так, чтобы они действительно эффективно работали. Так вот, настроив сервисы к вам, сами начинают добавляться на ваши социальные сети, 200, 300, 400, полторы тысячи человек в месяц вам может добавляться. Это ваша потенциальная аудитория, то есть это те люди, которые... Э, Добавляются к вам друзья, то есть они сами к вам добавляются. Может идти обработка. Алло? Алло? Здравствуйте. Да, слышим, слышим. Алло, алло, слышите? Да, да, да, да, я слышу. Да, да слышим, слышим. Вот. А, то есть вот эту вот большую аудиторию можно, конечно, обрабатывать вручную, но опять же полжизни уйдет. У нас для, на такие случаи, на обработку вот этого огромного входящего трафика есть специальные программы, которые мы настраиваем. И что она делает? Она отвечает на заявки в друзья и отправляет вот эти исходящие сообщения. То есть те люди, которые сами добавляются к нам в друзья, которые мы отвечаем на заявки в друзья и отправляем сообщение, это не считается спамом. То есть, конечно, мы их не будем заваливать миллионом сообщений, у нас будет одно единственное э, приглашение подружить и э, вопрос, который вызовет у человека интерес, то есть оформленное, правильное, такое завуалированное немножко коммерческое предложение, которое вызывает на вопрос, вернее, э, вопрос, который имеет всего два ответа. Да, интересно, нет, не интересно. Естественно, люди, которые говорят, да, нам интересно, мы даем информацию. Опять же, информация у нас подготовлена следующим образом. Первое. Ну, классический человек нам звонит, мы даем консультацию. Такое бывает очень редко. Ну, не очень редко, процентов 30. Все остальные люди готовы воспринимать информацию в форме видеоинформации. И это работает очень часто продуктивно. То есть у меня записан ряд видео, и когда человек говорит, я хочу получить от вас информацию, я отправляю поясняющее видео, инструкцию, что нужно делать, и даю свой сайт, на который человек переходит, выполняет регистрацию, заходит в кабинет и активируется, и заходит ко мне на обучение. Вот так это работает, То есть это целая вот такая цепочка действий, но эти действия нужно настроить. Следующий вопрос, который мы решаем, обучаются наши партнеры решать, это как дать обширную рекламную кампанию, причем с минимальным бюджетом, и получить максимальную отдачу, чтобы не слить свой бюджет. Тоже сервисов очень много, но люди не умеют этим пользоваться и не знают, как это все простроить. Вот именно с рекламных кампаний идет очень качественный трафик. Это все люди, это уже продвинутые пользователи, они знают, чего они хотят. Они заходят на ваши страницы, они заходят на ваш YouTube, они получают полнейшую инфо вас информацию, находят ваши э, различные ссылки и опять же сами проходят регистрацию, сами подключаются, сами активируются, сами проплачивают деньги и становятся партнером вашим самым. <звы> то есть, вот, эту стратегию, люди ставят свой бизнес на автопилот. А теперь то, что касается обучение самого, как оно получается. То есть, есть отдельно стоящая платформа Smart Money, это обучающая платформа. Каждый наш курсант имеет там свой личный кабинет. То есть люди заходят, это индивидуальное обучение. У нас четыре куратора, я в том числе, кто курирует каждое домашнее задание, которые курсанты выполняют. Лен, Значит, можно наглядно показать. Наглядно что показать? Кабинет. Получение. Давайте я сейчас расскажу, потом перейду на компьютер. Я сейчас с телефон, у меня компьютер. А, понятно. А, вот, то есть это все настраивает. Так, значит, люди заходят, обучаются, кураторы отвечают на домашнее задание, уроки подаются очень понятно, э, дозированно поступают, сделали домашнее задание, открылся следующий урок. То есть это делается все для того, чтобы, во-первых, без поддержки никто не остался, чтобы смог всю систему настроить даже очень неопытный пользователь, и чтобы никакой элемент из всей стратегии не, скажем так, не потерялся. Теперь мы позиционируем свое обучение так, что каждый курсант, кто действительно решит научиться работать в интернете на холодном рынке, еще и автоматизировать многие процессы, бизнес-процессы, они еще должны зарабатывать на нашем обучении. То есть у нас это курс. Для сетевого бизнеса, соответственно, и у нас есть наша практическая платформа, по маркетингу которой, это сетевая компания, наши курсанты зарабатывают. Наша практическая платформа – это GMMG, выбрали мы ее не случайно. Это элементарнейший маркетинг, который позволяет курсантам зарабатывать сразу же с первого же человека и выводить свои деньги сразу же с первой активации. Основная реферальная зависимость, как люди подключаются, это делается так. Делается коммерческое предложение, и если человек говорит, да, мне интересно, то наши курсанты предлагают зайти на обучение без первичной оплаты. Курс платный, но для партнеров нашей команды есть возможность получить доступ к обучению без первоначальной оплаты. То есть сначала зайти, научиться, заработать сумму не менее, чем стоит наше обучение, и только потом можно оплатить. Если же курсанты не зарабатывают, ну, соответственно, деньги мы за это брать не будем. Значит, что-то не так сделали, и мы отправляем доучиваться с, сначала за курс, могут не платить. Вот, работает это таким образом. Так, где-то сбилась. либо я ответила на все вопросы. Приблизительно понятно, как работает наша стратегия. Все регистрации, то есть все зайти на наше обучение без оплаты можно только через регистрацию на нашей практической платформе. Это необходимо для того, чтобы курсанты в процессе обучения тут же применяли свои практические навыки и тут же зарабатывали. Теперь как можете применить вы в своих проектах? Ну, ответ я услышала, какой вы сказали. Люди зашли на эмоциях, да? Отличные проекты, хорошие, все замечательно, но от того, что сейчас в интернете переизбыток предложений, вот просто так люди в проекты не идут, ну или плохо идут, или мало идут, ну вот как-то так сложилось. Люди должны получать что-то взамен. Да, мне нравится ваш проект, но что вы мне дадите, как вы меня научите? Вот предлагают всегда вот, звоните, обзванивайте, ищите. Это все уже не так эффективно работает. Гораздо эффективнее а, работа, это, конечно, когда простроена целая стратегия, и а, многие процессы, они просто автоматизируются. Ладно, это потом. Теперь, а, значит, как вы можете, если вы проходите обучение, вот особенно второй тариф, предлагаю вам обратить на него внимание, а, это уже профессиональная подготовка. Стоит второй тариф, это 1990. но... Вы, если становитесь партнерами моей команды, вы не оплачиваете этот курс. Вы сначала все настраиваете, делаете, зарабатываете, заработали, оплачиваете курс. Не заработали, не оплачиваете. После того, как вы его окончили, всю, всю стратегию настроили, посмотрели, как она на практике работает, эта система дуплицируется на 100%. То есть вы ее берете и делайте по точно такому же принципу свое коммерческое предложение и, соответственно, все дальнейшие действия. А дальше все по схеме. Вот после профессионального уже вот этого обучения, неважно, в каком проекте вы будете работать. Схема работы одна и та же в любом проекте. Самое главное, делайте коммерческое предложение и вот те, Действия выполняете, напор трафика, обработка трафика, рекламные кампании. То есть вы уже будете это все знать. Точное подобие, и любой бизнес у вас состоится. Ну вот если коротко, то это так. Классно. Вам это интересно? Вам это нужно? Для ваших ну, да. проектов? Мы, да, мне это нужно вам это нужно, тогда просто мы начинаем действовать. У вас есть э, возможность подключиться к обучению уже сейчас. То есть вы, э, значит, первое, что нужно сделать, это регистрация, то есть стать партнером нашей команды. В данном случае Керлана даст вам ссылочку, и вы становитесь партнером нашей команды. Второе действие – это подключайтесь на обучение. У вас... Не, не нужно ничего изначально оплачивать. Вы заходите, вы смотрите, как вы подаем информацию, что вы получаете. Вы в любом случае получаете полезность, даже абсолютно не заплатив ни копейки. Далее вы подходите через несколько уроков, по-моему, это урок восьмой, вам будет предложено выполнить инструкцию. То есть к этому моменту вы уже поймете, актуально это для вас или нет. Нет. Значит, вы останавливаете свое обучение. Денег за тот материал, который вы изучили, мы с вас брать не будем. Однозначно, вы ничего не заработали. Если же вы говорите, да, я хочу не просто учиться, я хочу применять свои практические навыки и зарабатывать в процессе обучения, тогда вы делаете активацию на GMMG. Минимальная активация – это 10 долларов. Все, вы активировались. И проходите дальше обучение, настраивайте, начинаете настраивать свой личный бренд, делаете, настраиваете свои страницы ВКонтакте, на Ютубе, то есть и выпол... начинаете уже выполнять всю основную стратегию. Вот. Далее вы переходите, получаете воронку продаж, то есть все настраивайте и на первом тарифе вы уже можете смело зарабатывать. Ну, конечно, мы проработаем коммерческое предложение, чтобы вы не просто так да, настраивали и ни копейки не зарабатывали. То есть все партнеры, которые будут приходить в вашу команду, они все будут регистрироваться по вашей реферальной ссылке в GMMG. Это основная реферальная привязка. И далее вы будете уже давать доступ вашим партнерам. Что получается? вы обучаетесь на начальных этапах, ваших партнеров тоже обучается, и вас, и ваших партнеров обучаем мы, профессионалы. То есть вам не нужно отвечать им на вопросы, говорить, куда надо идти, у нас есть кураторы, которые отвечают на все вопросы. Ну, плюс, конечно, чаты поддержки, где более опытные коллеги подсказывают, если вдруг что-то там непонятно. Вот так это работает. Ну, дальше, если вы захотите перейти на второй тариф, это я, конечно, рекомендую. Здесь начинаются совсем другие деньги. Если на первом тарифе 10 долларов с каждого вашего партнера, который будет, захочет продолжать обучение, это лично ваши деньги, сразу берете, выводите, куда хотите. Вот. То на втором тарифе здесь требуется активация четырех площадок в GMMG. Это 150 долларов в общей сложности с первым. Но у вас другие деньги вы сразу же получаете в подарок свой посадочный личный сайт. интерактивный современный сайт с прошитыми вашими реферальными ссылками. И вот через этот сайт люди просто сами заходят. То есть там все настроено, вы просто получите его в подарок. Далее вы уже начинаете настраивать более сложные элементы автоматизации, более интересные. На втором тарифе учиться вообще очень интересно, когда вы понимаете, что насколько вы вырастаете. И уже где-то на втором тарифе, по-моему, подарков тысяч на 50. Это те сервисы, те программы. То, за что мы платили, мы вам им просто им даем ваши пользователи. Здесь уже нужно каждому определять, будет он зарабатывать на первом тарифе, либо он будет зарабатывать на втором тарифе. То есть за одни и те же действия либо 10 долларов, либо 150 долларов. Потому что когда... Настраивать автоматизацию, люди начинают приходить с разных ресурсов, потому что везде ваши реферальные ссылки, везде будет ваше коммерческое предложение. Мы научим, как это сделать. Люди будут сами заходить, сами будут обучаться, сами будут активироваться. Многие будут сразу заходить на вторые тарифы и проплачивать сразу 150 долларов, то есть на второй тариф сразу 4 площадки. Если же у вас будет активация только на первом тарифе, то, конечно, по маркетингу вы заработаете только 10 долларов. Поэтому здесь, опять же, каждому нужно определиться, сколько денег вы хотите. Ну и дальше уже принимаете решение, идете вы на второй тариф, либо вы будете зарабатывать, имея знания первого тарифа. Ну, вопросы? Алло. Алло. Девочки, вам все понятно? Все понятно, да. Я могу отправить сейчас инструкцию подключения, вот там очень подробно все я показываю, и кабинет, как туда заходить, что нужно смотреть, то есть как проходят уроки, то есть вот в эту всю информацию я могу вам сейчас отправить сюда в этот групповой чат, чтобы вы посмотрели. Алена, а, да. меня подключите к себе в контакты. Хорошо, отправьте мне заявки. А, набираете... Я не знаю ваш логин. Вконтакте набираете Елена Туманова. И все у меня найдете. У меня Я страницы. набирала там, там много ли Елен Тумановых. Много Елен Туман. Тогда вы мне сюда. Вот сейчас отправьте а, свои контакты в скайпе. Ой, ВКонтакте, свои контакты ВКонтакте. Хорошо? А, сейчас я в чат напишу. Да, в чат сбрасывайте. А я вам отправлю сейчас еще инструкцию, что такое Smart Money, как подключиться к Smart Money. И отправлю, чтобы вы посмотрели, как это все работает. У нас уже очень много отзывов. Это все абсолютно реальные люди. С каждым можно созвониться, поговорить и посмотреть, как это работает. Тоже видеоотзывы отправлю. А, ну хорошо, вы в чат сбросите или в личку? А, я сюда сейчас сброшу в чат, чтобы... А, ну все-все в чат, значит. Да, вот сюда, в этот чат. А Если вы хотите, чтобы ко мне добавились друзья, то тогда отправляйте мне сюда ссылки на ваш контакт. Я ко всем добавлюсь, постучусь. Все, я отправила. Я тоже отправила. Ага, Валя, вижу. Хорошо, девочки, вопросы еще. У, вопросов вопросов. У меня нет вопросов, я все пошла. Ну, замечательно тогда. Все понятно. Значит, Лена, тогда вы... не... благодарю, что Ирландский ссылочка. Мне что надо еще надо... поговорить. Девочки а, вы как? Девочки, а вы вот эту запись дадите нам? А я записала же. Сейчас автоматически она появится. А, все, хорошо, пожалуйста. Да, и информацию еще дополнительно я сюда отправлю. Изучайте и будете готовы. Выходите сразу же с Илан на связь. Всё. Нет, я сейчас перезвоню. Да, хорошо, тогда со всеми прощаюсь. Всего доброго. Ага. благодарим, горим. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Угу. Благодарю. А, так, а, а кто у нас остался?